Всем привет! Вы смотрите Apple Finder. У микрофона, как всегда, Артем. И iOS 11 – это достаточно неплохая с точки зрения функционала системы, но в то же время там присутствует огромное количество багов, ошибок и недоработок. Но сегодня в этом видео я расскажу вам не только о каких-то интересных скрытых фишках вашего iPhone, либо же iPad, о которых вы просто могли не догадываться, либо же не знать, но и также расскажу о некоторых интересных багах и ошибках iOS 11, которые по-своему Состоянию можно приравнять к некоторым скрытым особенностям вашего смартфона либо же планшета от компании Apple. Устраивайтесь поудобнее, полетели. Первая фишка позволит полностью либо частично отказаться от сторонних переводчиков вроде Гугла или Яндекса. С приходом iOS 11 пользователю достаточно внести в поисковую строчку Spotlight любое слово на английском языке, и ваше устройство тут же сможет выдать вам не только перевод, опять же, слова, но и большое количество примеров фраз, какой частью речи является и так далее. Вторая возможность будет полезно любителям просматривать свою галерею фотографий. Чтобы начать просмотр фотоснимков с самого начала вашего iPhone либо же iPad, достаточно аккуратно тапнуть по статус-бару, как показано на видео. Причем этот жест будет работать в любых альбомах. Третья опция сделать звучание вашего iPhone или iPad громче. Для этого заходим в настройки, раздел музыка и ищем пункт эквалайзер. Здесь же выбираем режим Поздняя ночь и Готово! Теперь ваш iPhone, если у вас iPhone, например, будет звучать чуть громче при среднем и максимальном уровнях. Четвертое, я даже не знаю баг это или фича, но пусть будет фишка, окей, позволяет сделать это с iOS 11 на борту. Между делом, друзья мои, хочу порекомендовать вам неплохую игру для ваших мобильных устройств, Викинги Война Кланов. Кто не устанавливал ее, ну, хоть раз слышал о ней, зря. Отличная графика, знаменитый стиль игр из 90-х, возможность разработки собственной стратегии для завоевания территорий у других игроков. К тому же, недавно игра получила крупное обновление, что окончательно изменило мое мировоззрение о мобильных онлайн-играх. Кстати, через пару дней, скорее всего уже завтра, состоится просто грандиозная битва между двумя крупными кланами, в одном из которых буду играть и я. Поэтому, прямо сейчас переходите по ссылочке из описания к этому ролику и помимо самой игры, также вы получите от меня неплохой бонус в виде 200 золотых монет, которые значительно помогут влиться вам в игровой процесс гораздо быстрее. Удачи! Чтобы приступить к кастомизации вашего девайса, перейдите в шторку с виджетами, далее нам нужно одновременно нажать на кнопку «Домой» и в то же время перепрыгнуть с первого рабочего стола на другой, как показано в ролике. После данной манипуляции у вашего iPhone или iPad полностью прячется док-панель, а также изменяется анимация при открытии приложения. Как по мне, выглядит очень минималистично. Чтобы вернуть все на место, достаточно открыть шторку с виджетами. Пятая возможность подойдет для пользователей браузера Safari. Если вам лень закрывать все вкладки, которых зачастую я вижу у своих родственников, девушки и даже друзей крайне много, то их можно удалить практически в два клика. Смотрите, нажимаете сюда, выходит вот так, удерживаете здесь, секунды 2-3, можете даже про себя просчитать. И появляется диалоговое меню, где мы выбираем пункт закрыть все несколько вкладок. Удобно. Вот такая история. Вы смотрели канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.